Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире беседы о православии В начале было слово Меня зовут Евгения Сегодня у нас рубрика «Жемчужины слов» Мы поговорим о выражении, которое встречается в Евангелии Оно звучит так Будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Чтобы понять, что это значит, мы обратимся к евангельскому событию. После того, как Господь Иисус Христос избрал 12 учеников своих, Он послал их на проповедь. Перед проповедью Он дал им наставление. Он говорил. На путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. Хотя же проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляете, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняете, даром получили, даром давайте. И далее он им говорит.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 Не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить вас». Это отрывок из 10 главы Евангелия от Матфея. Итак, посылая на проповедь своих учеников, Господь их предупреждает, что «я посылаю вас, как овец среди волков». Под волками он подразумевает вот, иудеев, фарисеев и язычников, то есть тех, которые не принимают новозаветное евангельское учение. И, конечно же, они будут озлобляться на апостолов и пытаться им навредить. Под образом овцы подразумеваются сами апостолы. Овца – это символ Смиренного человека, послушенного воле Божией. Как овца – это такое животное, которое слышит только своего пастыря. И если потерялась, то всегда узнает голос того пастуха, в чьем стадии она находится. Так и апостолы слышат только Господа. Далее Господь дает вот такой совет, как же надо себя вести в таком вот озлобленном мире куда идут апостолы. «Будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби». Что же означает выражение «будьте мудры, как змеи»? Это, на первый взгляд, может показаться странным, потому что образ змеи в Библии вообще отрицательный. Мы знаем, что дьявол вселился в змея и соблазнил, соблазнил Еву. Но здесь... Берутся, конечно, не все качества этого животного, а только самые лучшие. Ведь как ведет себя змея? Змея избегает опасности от людей, от других животных и прячется, если есть возможность. Но если случится вступить в схватку, то она сворачивается колечком и подставляет тело и прячет голову. И еще, когда змея становится старой, она проходит через узкое отверстие и сдирает старую кожу. и Кожа таким образом становится новой, и змея становится более здоровой. Вот на эти качества змеи и обращает внимание Господь. То есть нужно иметь рассуждение, говорит он апостолам. То есть если есть возможность не вступать в излишнюю схватку с противниками, но если придется пострадать за Христа, то отстаивать веру, то есть прятать голову, то что значит голову, то есть сохранить веру и не бояться подставить тело, ведь дальше он их предупреждает, что будут вас бить, гнать за меня, предавать, но вы не заботьтесь о том, что сказать, потому что дух Божий будет говорить в вас. То есть Господь призывает их, где надо проявить смелость, защищая веру, не жалеть своего тела. И дает им обещание, что всегда будет рядом. И потом апостолы в процессе проповеди будут освобождаться от так называемого ветхого человека, то есть от своих грехов, каких-то страстей, то есть как, как змеи будут сбрасывать в себя старую кожу и обновляться. Вот именно... Это имеется в виду под выражением «Будьте мудры, как змеи». Но этого недостаточно. Ведь у этой фразы есть продолжение. «И просты, как голуби». То есть не только «Будьте мудры, как змеи», говорит Господь, и добавляет «И просты, как голуби». Голубь – это птица, характер очень незлобивая. Даже если ее обидеть, то есть если даже хозяева голубя отнимут у этой птички птенцов, то голубь забудет обиды и все равно летит к своему хозяю, которому привык. То есть, призывая апостолов быть простыми, как голуби, Господь предупреждает апостолов, чтобы они в сердце своем не держали обиды на обижающих. И если те, кто обидел апостолов, раскаются и снова к ним придут, то апостолы должны к ним отнестись с любовью. То есть нужно не только проявлять мудрость и рассуждение, но и относиться даже к врагам и противникам с любовью. Вот о чем говорит здесь Господь. То есть он берет самые лучшие качества змеи и голубя и призывает апостолов быть таковыми. Но это, братья и сестры, относится не только к апостолам. Это относится и к нам с вами. Называя себя православными христианами, принимая святое крещение, желая жить по заповедям Божьим, мы тоже становимся апостолами в этом мире. То есть, находясь на своем месте, мы тоже должны показывать окружающим то, что мы достойные христиане. Но опять же, здесь быть... Должны быть, во-первых, рассуждения. То есть мы, окружающие, должны видеть у нас прежде всего простоту, любовь, открытость. И должны видеть у нас, что мы поступаем по заповедям. И в то же время, показывая им это, мы не должны навязывать окружению, вот, например, бывает, неверующие семьи, да, кто-то верит, кто-то нет, или на работе. То есть мы не должны навязывать свою точку зрения, желая прям в один миг переделать, Весь мир. Мы должны показывать пример, как должен вести православный христианин, никого не осуждая. И тогда окружающие будут видеть в нас вот эту простоту и мудрость, и своим примером мы их лучше всего в христианство с Божьей помощью это как раз и обратим. И, конечно, мы должны беречь свой внутренний мир. То есть о духовном можно говорить только в соответствующих случаях, например, когда это занятия в воскресных школах, например, в особых группах. И не открывать своего духовного мира просто кому попало, и не обсуждать там, за чашкой чая духовный мир, потому что таким образом мы можем повредить и себе, и другому. И Господь призывает нас быть простыми и в то же время иметь рассуждение. Вот что означает выражение «Будьте мудры, как змеи», и простых, как голуби. Так давайте будем и стараться такими быть. Храни вас всех Господь!